с купе в фирменном вагоне поезда Волга при входе огромный зеркало, в вашу стену, всю купельную дверь кнопки регулировки радио вызов проводника свет лесенка правда ну, скорее всего, брать коляску, которая находится на верхней полочке, на чердачке. Здесь две вешалки для одежды. поручень съемный поручень для нижнего, нижней полки. Впервые такой вижу, обычно он откидной, тут он съемный. Около нижней полки розетка с кнопкой вызова проводника причем как с левой так и с правой стороны два независимых а, включать света следующая часть купе отделена Штурка. Добрый вечер, уважаемые писательства. Мы рад приветствовать Нашим в работе является обеспечение вашего и обязательно общества. Уважаемые писатели, пожалуйста, соблюдайте правила В поезде не допускается курение, даже электронных сигарет. Где, когда а нет. Так, в тебя предупреждения, чтобы не законились в детей через дорожного транспорта, особенно для этих детей. Сидень. Прямо уже не в округе. Вот такая вот Окошечко классненькое Ну, стационарное кресло инвалидское